участок началось так Добрый день дорогие друзья С вами Владимир Грачев Я хотел сегодня рассказать про удивительный продукт Который называется Сейчас я покажу в камеру Брайан Абуданс компании. И продукт называется Брайан Full Плюс Вот Мой хороший знакомый Григорий Из Брянской области тоже показывает его Перед тем как спрошу результат Я расскажу свой буквально второй месяц употребляя этот продукт я заметил такие вещи что у меня пропал рефлекс э, рвотный после чистки зубов я был вынужден перейти на электрическую щетку зубную и вот в течение двух этих месяцев у меня ни разу не было рвотного рефлекса это меня очень радует второе что очень меня тоже порадовало во первых неделю один раз а бывало и два у меня скакало давление и это сопровождалось головными болями вот сейчас тоже второй месяц употребляю этот продукт у меня ни разу не болела голова это очень меня радует, мне очень приятно третий э, результат у меня были <смех> симптомы похмельные, как его правильно называют похмельные симптомы да? я очень пью редко только по праздникам сухое вино Могу пиво выпить или легкое вино. А вот были праздники 1 мая, 9 мая. И вот я, как говорится, стол поддерживал, с друзьями немножко выпивал. Вот. Но то, что было раньше, у меня голова болела. Просто раскалывалось. После этих праздников я себя чувствовал прекрасно. И это все благодаря вот этому продукту, друзья. А вот сейчас я хотел спросить результат у моего знакомого Григория с Брянской области. Вот, Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел спросить, что произошло и что было раньше до употребления этого продукта? А раньше было какое давление? Да, это же со стороны очень видно. Да, это все, конечно, хорошо. Спасибо большое, Григорий, за свои результаты. Я почему начал пользоваться этим продуктом, потому что я слышал очень много хороших отзывов. Во-первых, у одной женщины головные боли сопровождались в течение 10 лет. На третью неделю буквально боли перестали. У одного мужчины после инсульта ну, перестала работать рука. Тоже где-то на третью неделю начали шевелиться пальцы, рука начала шевелиться. И вот я тоже подумал, а почему мне не попробовать я представляю у меня не такой букет болезни был да? а как все таки он поможет действительно уже пожилым людям это же классный продукт и действительно его нужно нести в массы о нем должны узнать многие дорогие друзья мы рассказали свои результаты этот продукт называется еще раз Brian Full Plus компании Brian dance это американская компания который его запатентовал этот продукт, его нет нигде в мире. То есть никто не имеет права выпускать этот продукт, кроме этой компании. Так что, друзья, смотрите, решайте, делайте выводы и, если хотите попробовать, обращайтесь. Всего доброго. До свидания.